и поехали. Всем привет, меня зовут Скандр Хасанов, сегодня 29 июля 2022 года. Сегодня брифинг, краткая информация о компании, о тех вопросах, которые стояли, и а также новости, какие будут происходить в ближайшее время. Блокчейн, векчейн. это важная тема, то, что мы разрабатывали, то, что Чему мы идем. Мы хотим сделать один из лучших блокчейнов и заявить данным блокчейном на мир. То есть для этого нам нужно качественный продукт, сделать качественный продукт. Как я уже говорил, что мы запустили данный продукт в виде кейджи-чейна, для того, чтобы мы проверили, посмотрели, некое такое тестирование да, сделали. Вот. Но и благодаря такой стратегии мы выявили несколько угроз так сказать ошибок именно в самой в самом алгоритме в коде да вот поэтому мы в ближайшее время дадим еще на полный аудит для того чтобы проверить и уже те ошибки которые уже увидели то есть идет исправление то есть если вы заметили те кто пользовался кошельком Кейджи уже какие-то то есть поступали некоторые жалобы, да, по корректной работе, поэтому мы начали изучать, то есть и благодаря этому выявили очень такие важные технические ошибки, которые мы начали устранять. Вот, поэтому запуск векчейна было немного остановлено, если вы помните, я говорил, что в середине июля мы запустим и также запустим то есть проведем встречу века и на встречу века мы презентуем. То есть это, э, э, э, так как мы сейчас приостановили, так как мы э, решили исправить, э, как, э, э, то есть чем э, э, ну, технологичнее сама система, естественно, требуется на это очень много времени. То есть то время, которое мы потратили на написание, оно оказалось недостаточным, поэтому нам нужно будет, нам нужно будет это все доработать. В связи с этим Максим Юдичев был назначен куратором, куратором по векчейну. И теперь, вот с сегодняшнего дня, да, то есть, вернее, не сегодняшнего, вот, ближайшие, ближайшие дни было передано, передано такую ответственность Максиму для того, чтобы проследил, как будет все это дорабатываться, разрабатываться, а также само тестирование. Поэтому на сегодняшний вебинар. Мы пригласили Максима Юдича, чтобы немного рассказал, что происходит, а, да, в, какие, в чем именно проблемы и как это будет решаться. И когда будет решаться, сегодня Максим так коротко немного расскажет. А также по поводу, по поводу, по поводу встречи века. Встреча века мы переносим пока на неопределенный срок. То есть это связано, как я уже сказал, с самой разработкой с самого Векчейна, а также связано с тем, что сегодня, к сожалению, если мы читаем новость, видим, что пандемия, она начинает появляться в разных уголках мира, и оно скорее всего, это придет к тому, что в скором времени снова границы, возможно, закроются. Поэтому мы конкретную дату не можем объявить, потому что не знаем, что, что произойдет уже завтра да, или послезавтра. Вот. Поэтому мы решили те средства, которые, тот бюджет, который мы выделяли на, для оффлайн массового мероприятия, да, мы решили это выделить на раскрутку самого блокчейна в интернете. Вот. Поэтому встреча века пока мы переносим на неопределенный срок, да. Посмотрим, как будет дальше все происходить именно с границами и того прочего. По поводу KGDAO. KGDAO, сам токен KGDAO, администрация Администрация сейчас обсуждается именно такое внедрение, чтобы данным токеном могли пользоваться сообществом для принятия решения самого развития нашей компании. То есть, если до этого есть администрация, которая принимала решение, да, что, что будет запускаться, каким образом будет запускаться, когда будет запускаться, то возможно, сейчас мы это рассматриваем, чтобы через KGDAO голосовать, именно путь, принималось решение компании путем голосования DAO монетой. Вот, вот те проекты, которые сейчас существуют, пока работают в том же режиме, да, но мы видим, что во многих проектах идет такой спад интереса, да, поэтому будут вводиться некоторые в некоторых проектах изменения, но это будет происходить после запуска самого блокчейна, векчейн. да. Также монеты Кейджи Коин, KG Дао, РАУ, KG оно будет перенесено на векчейн. То есть причину и почему приняли такое, такое решение, сейчас выступит Максим Юдичев и немного об этом просветит. Вот. Также хочу объявить, чтобы э, те, у кого есть монеты в приложении KG Wallet, чтобы переводили на биржу, э, так как э, идет работа именно с сетью да, сейчас, поэтому, чтобы не потерялись ваши средства, то лучше сейчас начинать потихоньку переводить на биржу. Это временно, потом снова переведете, как только будут уже э, исправлены э, вот эти ошибки, которые существуют в сегодняшнем ходе. Вот. Так как, как стейкинге заморожено на 30 дней, то, естественно, срок дадим более чем 30 дней. Об этом будет объявлено в новостях, на новостных наших каналах, конкретную дату до какого нужно перевести на биржу. Поэтому те, у кого активен стейкинг в приложении кейджа KG Chain, KG А не делайте реинвесты уже, а просто потихоньку, каждый день переводите на биржу. Вот. Или не каждый день, или накопите какую-то, там, в неделю раз, но до определенного срока нужно будет вывести. Так как каждый раз, каждый день, когда вы ставите на стейкинг, то дата 30 дней, она обновляется, она сразу обновляется, то есть Получается, те монеты, которые вы неделю назад застыкали если вы сегодня застейкаете, то весь баланс будет заморожен на 30 дней. Для того, чтобы оно полностью разморозилось, то есть вам необходимо не делать реинвесты, а переводить на биржу. Вот такие новости. Это я так коротко рассказал. То есть сейчас немного поподробнее расскажет Максим Юдичев. А Максим, если ты в эфире, то... Передаю тебе слово. Спасибо всем за внимание. Я так понимаю, у Максима немного технические неполадки, да? Судя по тому, что не выходит в эфир. Так, Максим написал, что в течение пяти минут выйдет на связь, видимо, какие-то технические неполадки. Вот. По поводу... Вот по поводу... А, а все, а, Максим Юдичев. Да, привет. привет а, там вроде нормально должно быть. Слышно-видно? Да, видно хорошо. Слышно тоже. Ага, все, отлично. Отлично. Так, ну что, а, Максим Юдичев, меня зовут. являюсь руководителем криптовалютной биржи CoinGalaxy. Соответственно, со многими мы с вами уже знакомы да, с кем-то онлайн, с кем-то офлайн. Значит, еще раз подчеркну, да, что в администрации сообщества крипто сообщества века да, было принято решение назначить меня курирующим направлением разработки блокчейна. То есть сразу поясню, да, что у нас на текущий момент разработкой занимались Занималась команда программистов, которая у нас была на аутсорсе. Вот. Соответственно, мы будем сейчас немножко менять подход, и сейчас я об этом обо всем подробно расскажу. Значит, давайте сначала да, начнем с описания точки, где мы сейчас находимся. То есть, получается, с 2019 года сообщество Век успешно наращивает количество участников, да посредством проектов с разнообразными сетевыми маркетинг-планами. И напомню, что задача этих проектов – это именно увеличить количество людей в сообществе. Да? При этом должны быть реальные продукты, да, которые генерируют прибыль, которые, которыми должны пользоваться да, члены этого криптосообщества И по плану это у нас какие проекты? Это криптовалютная биржа, которая работает второй, третий год уже, да, Uh, то есть это уже uh, какой-то продукт, которым пользуются участники криптосообщества, uh, и следующий по плану продукт это должен был быть блокчейн, да, и дальше мы уже выходим на marketplace. Uh, значит, получается, что вот uh, два этих направления в компании, они должны работать синхронно, то есть uh, проекты, которые ориентированы на то, чтобы набиралось количество людей, да, они, окей, uh, okay, работают, а uh, вот с проектами, которые направлены именно на продукты, да, у нас получается какая-то небольшая заминка. Да, то есть блокчейн да, у нас достаточно долго разрабатывался и на данный момент просто сейчас нет достаточного применения для наших монет, в частности там Век, Райда и так далее. Да, поэтому сейчас многие видят, да, что цена монеты Век не такая, как им хотелось бы. Поэтому... Это лишь говорит о том, что во втором направлении мы немного отстаем. И, соответственно, вот сейчас, в данный момент, администрации, вот, было совещание, да, вот все участники администрации, значит, были на этом совещании, и было принято решение именно вот уделить должное, должное внимание именно вот тому моменту, где мы сейчас буксуем, да, это именно разработка блокчейна. Вот, и в соответствии с этим были приняты некоторые решения, да. Сейчас об этих решениях более подробно буду рассказывать. Значит, получается, что первое решение это курирование разработки, да, то есть как бы от биржи я никуда не ухожу, да, то есть как был руководителем биржи, так и остаюсь руководителем этого направления. Значит, при этом я также буду параллельно курировать разработку блокчейна. И если раньше мы работали прям вот непосредственно с командой разработчиков на аутсорсе, да, то есть сейчас мы немножко меняем пропорции. То есть сейчас у нас будет создаваться свое подразделение, именно внутри компании, которая будет участвовать в разработке блокчейна. И, соответственно, мы постепенно да, будем все процессы переносить внутрь компании. Ну, наверное, это следовало делать ранее, да, но, скажем так, уже по ходу разработки, да, мы увидели, что есть некоторые бизнес-процессы, которые, ну, скажем так, работают не так, как, не, так, не так эффективно, не так быстро, не так продуктивно, как нам хотелось бы, да, поэтому вот в ходе совещания как раз было принято решение, что мы… Будем постепенно да, все эти бизнес-процессы переносить внутрь компании по разработке блокчейна. Собственно, с этим и связано да, то, что я буду заниматься курированием. То есть что это подразумевает? Да? То есть это подразумевает, первое, более плотное взаимодействие с командой разработчиков. Второе, передача постепенная, да, задач на наших внутренних специалистов. То есть это ну, создание, да, создание внутри, то есть у нас, как бы в компании, да, у нас есть, скажем так, нет у нас какого-то общего технического отдела, который вот решает все. Да? То есть у нас технические отделы формируются под конкретные задачи. То есть, вот у нас, допустим, есть отдельно технический отдел, который работает с биржей, отдельно технический отдел, который работает там, с тем или иным проектом. Да? И поэтому вот под блокчейн да, у нас тоже будет создан вот такой технический отдел, на который мы постепенно будем все эти процессы переносить. Значит, далее, да, вопрос курирования, да, значит, ну, то, что я озвучил, да, то, что мы будем по-другому выстраивать процесс именно внутри разработчиков, да, внутри людей, которые участвуют в разработке. И второй момент – это именно взаимодействие с обществом, да, то есть с нашим криптовалютным сообществом века. То есть если до этого, да, я напомню, что у нас криптовалюта век, да, она прошла несколько этапов. Сначала мы работали в 2012 году на токене эфира. Потом, ввиду того, что стала стал расти стоимость эфира, да, стала стал расти стоимость транзакций, мы перешли на свой блокчейн. То есть это был блокчейн век 1.0, да, мы его обычно называем. И он из себя представлял ну, некий форк эфира, да, то есть такую лайтовую копию, которая позволяла нам без комиссий и в том же режиме, в режиме блокчейна, да, отправлять, принимать транзакции, учитывать их. Но так как это была копия эфира, это не позволяло нам, ну, скажем так, идти дальше технологически. Да? То есть ну, это такое было временное решение, да, которое было принято именно из-за того, что были высокие комиссии в сети эфириума. Вот, то есть, вот век 1.0 это прям промежуточное решение, которое нами было принято просто для экономии комиссии. Но по факту, да, мы с этим блокчейном ничего не могли сделать технически, да, то есть, что-то на него сверху докрутить, потому что это уже, ну, какая-то устоявшаяся архитектура, и на нее было сложно уже что-то нанизывать. Вот, поэтому в 2000 каком 2020 получается первом году да мы начали разработку блокчейна век 2.0 векчейн да так вот мы его назвали век 2.0 соответственно которая вот велась до получается текущего времени да и у нас было запланировано следующим образом да то есть мы взяли KG chain то есть блокчейн который вот в котором была выпущена монета KG coin да и на примере кейджи Чейна, да, мы вот в каком-то виде да этот блокчейн уже опубликовали да и им можно было пользоваться соответственно обычно обычно да происходит чуть по-другому обычно сначала запускается тестовая сеть да она тестируется сообществом да и затем уже выкатывается основная сеть да вот мы тестировали сеть нашим внутренним ресурсом да и получается уже вот этот cage chain когда мы его выпустили да когда к нам стали приходить от пользователей, да, уже жалобы, что что-то там работает некорректно. Ну, в принципе, вот, допустим, все помнят даже вот эту ситуацию с верификацией, да, когда у нас верификация там не сразу, да, заработала там со второй попытки только. То есть вот такие вещи. Почему пошли по этому пути? Потому что Uh, был запрос от сообщества, да, что уже пора там давайте запускать. Вот, поэтому мы пошли навстречу да, и вот э, пол получилось э, скажем так э, скомканное такое да, скомканный старт. И в процессе аудита, то есть вот мы объявляли там да, несколько недель назад, что мы также заказали у сторонней компании аудит да, блокчейна, были также выявлены критические уязвимости, да, которыми можно было воспользоваться. Вот, поэтому сейчас мы пойдем по, скажем так, принятой да, там, традиционной технологии, что сначала будет сделан будет опубликована тестовая сеть на да. на тестовой сети мы будем привлекать все сообщество к тестированию вот и только после этого да мы уже будем публиковать главную работающую версию блокчейна Век. вот значит пока у нас будет идти эта работа мы будем публично делать еженедельный до да, стрим отчет вот, о том, что было проделано за неделю, то есть, чтобы все сообщество да, видело, какие работы происходят. То есть мы то, также да, получили обратную связь от сообщества, что ну, люди как бы, ну, с одной, с одной стороны, да мы как бы там заявляем, что вот мы там разрабатываем то-то, то-то, да, и мы вам там все это там презентуем, покажем уже, когда оно будет готово, да, то есть вот у нас была такая стратегия. Вот, мы получили обратную связь от сообщества, да, что нам бы хотелось, чтобы, значит, сообщество там, более полно, да, там рассказывали, доносили информацию о текущих работах, поэтому мы прислушиваемся к сообществу. Также принято решение о том, что будет еженедельная публичная отчетность о проделанной работе. Соответственно, это уже ложится на мои плечи. То есть еженедельно буду выходить в эфир и на брифингах рассказывать, как идет работа над блокчейном. Собственно, по этой причине, да, там для экономии времени, сегодня у нас следующий будет... Регламент, да, то есть по регламенту мы с Искандером просто доносим информацию, которая у нас есть на текущий день, на текущий день, и все вопросы, да, уже можно будет задать уже непосредственно вот этом еженедельном стриме, который мы уже проведем на следующей неделе. А, то есть это будет будний день, будет по времени, скорее всего, в 18.00, ну так, чтобы и Кыргызстан да, мог слушать, потому что много пользователей у нас сейчас из Кыргызстана, у них это будет 21.00, да, вот, и, в принципе, для европейской части России в то же время достаточно... Ну, такое удобное, да, потому что люди уже вернулись с работы. То есть, будний день, 18.00, на следующей неделе мы объявим, в какой день это будет происходить. И еженедельно будем с вами общаться, буду рассказывать, как проходит этап доработки блокчейна. Вот. И, соответственно, все вопросы можно будет задать, начиная со следующей недели. Так, значит, это я все озвучил. Отлично. Так. Значит, теперь момент еще раз по поводу того, как архитектурно это все будет выглядеть. Значит, главная, ну скажем так, нерешенная задача, назовем это так, да, нашими разработчиками на текущий момент, это мульти мультиблокчейность, да, то есть была заявлена технология, которую пытались внедрить, да, когда несколько блокчейнов, да, они как бы ускоряют друг друга. Вот, по этапам, по ходу аудита стало понятно, что текущая технология, ну, скажем так, еще рановато ее внедрять, да. Немножко мы до нее, ну немножко вперед забежали, да, с этой функцией, вот, то есть может быть когда-то она будет реализована, да, когда уже будет, ну скажем, необходимость в ней, да, вот, но в текущий момент мы сейчас немножко архитектурно, да, все это будем переделывать, и у нас все будет находиться в рамках одного блокчейна. То есть также остаются, ну вот у нас по маркетингу да, блокчейна было заложено, что будут национальные монеты. То есть вот кейджи KG chain кейджи dao это все остается, но они уже будут функционировать в рамках блокчейна век. И именно… За счет ну, технические подробности я наверное, на следующей неделе там, больше углублюсь, да, вот, чтобы вот, общее понимание было, да, я сегодня просто в общих чертах скажу, да, чтобы общее понимание было. А, то есть мы а, отрезаем вот этот а, промежуток, да, то, что мы хотели отдельные там, блокчейны на разные страны запускать, да, и мы сразу а, концентрируемся на том, чтобы а, в одном блокчейне да, у нас уже были все монеты. Вот, именно поэтому то, что Искандер говорил, да, что необходимо будет с кошельков CageWallet все монеты перевести на биржу, я вот на этом моменте хочу заострить ваше внимание, потому что это очень важный момент. Важный он в чем? Важный он в том, что мы как администрация, да, администрация криптосообщества века, наша задача, чтобы у всех их монеты сохранились. Да? То есть вот сейчас наша задача, чтобы никто свои монетки по ходу там вот этих всех свопов да, не потерял. Вот, поэтому вот сейчас информация важная, пожалуйста, ну как бы серьезно да, к ней отнеситесь и донесите ее до там, тех партнеров, да, которых вы приглашали пользоваться кошельками KGWallet и Пользоваться криптовалютой кейджи коин значит еще раз да значит у нас все будет происходить все транзакции в век -чейне, да, то есть получается нам нужно будет кошельки кейджи валет закрыть то есть приостановить их работу до да? переориентировать на новый блокчейн и открыть эту работу заново, да, то есть вот перезагрузку сделать. То есть если до этого мы могли это сделать путем обновления, то есть вот когда вы там скачивали новую версию кошелька, да, и она уже там автоматически с какими-то изменениями работала, то при перестроении на новую сеть блокчейна этого технически, это технически сделать сложно. Поэтому мы будем вот те кошельки, которые KG Wallet, которые сейчас работают, мы их будем, их работу приостанавливать, и для работы с новой сетью да, нужно будет уже скачивать, опять же, обновленную версию кошелька, но старый уже не будет работать. Вот, поэтому, значит, по срокам, да, еще раз, важная информация, значит, так как у нас стейкинг прописан в блокчейне, то есть мы как администрация на него повлиять не можем, то есть помните, как раньше, допустим, мы для удобства могли там на каком-то проекте там преждевременно там, да, эти различные там депозиты, да, закрыть и начислить все начисления, вот, то здесь мы этого сделать не можем, потому что стейкинг, он записан прямо внутри блокчейна, да, то есть он идет. Поэтому вот с сегодняшнего дня, с 29 да, июля до 29 получается, августа, да, то есть до конца августа, Значит, вот если сегодня уже, с сегодняшнего дня на стейкинг ничего не ставить, то 29 августа у вас уже будет возможность размороженные средства, да, потому что стейкинг на 30 дней, ваше средства замораживает ваши монеты, то через 30 дней, если вы с сегодняшнего дня уже на стейкинг ставить не будете, то вы их уже сможете перевести. Значит, перевести куда можно? Перевести можно на биржу, либо в любой проект. Ну, соответственно, для монет KG, KG Coin это KG DAO проект, да. Либо туда, либо на биржу. То есть главное, чтобы они не оставались в кошельках Кейдж Вот, Потому что именно кошельки Кейдж валит, мы будем переустанавливать. И плюс к этому еще мы делаем задел несколько дней. То есть ориентировочно это будет 4 сентября. Вот, Я сейчас эту дату озвучиваю, но официально в соцсетях сообщества будет сегодня-завтра еще раз это объявление продублировано. да? Там будет конкретная дата но мы ориентируемся на 4 сентября, то есть месяц на стейкинг, плюс неделя для того, чтобы до всех эту информацию донести. То есть мы сейчас находимся в такой точке, когда у нас не очень много пользователей именно кейджи валета, ну, именно по Киргизии. И что очень хорошо, то что реклама, Кейджи Чейна, Кейджи велась через реферальные программы, да, поэтому подавляющее большинство пользователей, у них есть партнер, который им рассказал про этот кошелек, да, который им рассказал, что им можно пользоваться, поэтому я думаю, что подавляющее большинство пользователей Кейджи Валета сможет эту информацию в течение недели получить от своих партнеров и спланировать, как они будут выводить свои монеты для свопа на биржу или на любой другой проект. Вот, еще раз, да, очень важно в течение месяца с кейджи валета все монетки вывести, потому что будет переориентирован кейдж валет на векчейн сразу, на новый блокчейн. Вот, значит, это что касается значит кейджи валета. Ну и, собственно, еще раз, да, подводя итоги того, что имеем на текущий день, да, значит, скажем так, в целом, да, в целом разработка идет нормально по плану, да, требуются организационные, да, изменения с нашей стороны и наш приоритет, чтобы блокчейн работал, да, работал стабильно, был безопасен и а, имел наш, а, свои конкурентные преимущества. Да? То есть, а, еще раз, а, мы делаем не просто блокчейн, там, чтобы он был, да, потому что если бы мы хотели сделать блокчейн, просто чтобы отправлять, принимать транзакции, да, мы бы сделали там, копию эфира, там, неважно, биткоины, не суть важно. Вот, а наш блокчейн, над которым мы работаем, он именно способен будет конкурировать с крупнейшими блокчейнами криптоиндустрии, да, это, ну, скажем так, да, опять, я сейчас в общих чертах говорю, по ходу ежеднев, еженедельных отчетов, да, брифингов, отчетов, мы будем, наверное, каждую фишку разбирать дополнительно, да, каждую фичу нашего блокчейна, которая позволит нам именно выйти на мировой рынок. Собственно, Искандер ранее озвучивал, да, эти моменты какие-то, может быть, там, затерялись в информационном поле, поэтому постепенно на вот этих еженедельных стримах я буду касаться по очереди да, всех этих нюансов, которые мы разрабатываем. Соответственно, если в общих чертах, да, то, то, как и предполагалось, да, сеть будет поддерживаться сообществом, то есть будут мастер-ноды, то есть программное обеспечение, которое вы ставите на своем, Устройство, которое будет позволять вам майнить, да, поддерживать сеть. То есть все будет открыто, все будет на GitHub, на Market CoinMarketCap и всех остальных ресурсах, на которых многие ну, в последнее время да, там спрашивают, а почему там, вот там нет, а почему там плохо написано, а почему там некорректно написано. Собственно, все эти вещи мы как раз постепенно подтянем и выходя уже да, на международный уровень именно продвижения да, нашего блокчейна, все эти моменты решим. вот Соответственно, это вся информация, которую я хотел сегодня до вас донести. Искандер, если у тебя есть что добавить, то, пожалуйста, присоединяйся, выходи в эфир. Напомню, у нас сегодня без вопросов в конце, да, то есть мы все вопросы уже будем разбирать на следующей неделе, когда я уже выйду с первым еженедельным публичным стримом с отчетом. Спасибо большое, Максим. Спасибо большое, Максим. Спасибо. Смотрите, еженедельно, снова хочу повторить, еженедельно будет от Максима Юдичева стрим, то есть это некий отчет, что происходит и что делается, и заодно такое некое обучение, то есть вы будете информированы, какие фишки, какие функции в этом блокчейне. То есть это, я думаю, очень будет полезно и интересно всему сообществу, то есть потихоньку будете, пока идет доработка, да, разработка, то есть будете информированы о их, о возможности данного блокчейна. Это очень положительно и очень хорошо. Поэтому мы сегодня завершаем ту информацию, что хотели сегодня донести. Мы донесли. Сегодня очень много было информации. И э, вам необходимо до своих партнеров, до своих друзей, до всех участников э, сообщества э, донести эту информацию. И все, кто пользуется KG там, снова до на да, этот момент, в течение 30 дней нужно будет перевести на биржу или на один из проектов по кейджи да можете стартер до перевести там где есть KG coin, можете сюда и там подождать пока произойдет э, обновление вот это очень важный момент так снова хочу повторить так как стейкинг замороз когда вы делаете реинвест стейкинг замораживается на 30 дней вы можете не успеть не успеть э, до обновления перевести поэтому на стейкинг Донесите эту информацию, на стейкинг больше не ставить. То есть, реинвесты не делать, а переводить. Вот, по поводу автопрограммы, эта информация будет чуть-чуть попозже, да? возможно, через неделю. То есть, сейчас у нас есть важные вопросы. Это то, на чем, по сути, так сказать, основное это блокчейн. Да? Поэтому информацию про блокчейн мы хотели бы на этом заострить сейчас, если будем давать информацию еще дополнительно о том, о том, о том, о том, вы можете потерять именно в этом всем фоне важную часть. Все. На этом спасибо всем за внимание. Спасибо, Максим, тебе. Всем пока. Все у нас будет хорошо.